Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Щербы, я представляю компанию Асама. Как и обещал, сегодня мы с вами выдвигаемся на один из российских заводов по производству водяных тепловентиляторов Greers. Итак, поехали! Здравствуйте, дорогие друзья. Вот мы наконец-то подъехали на завод производства водяных тепловентиляторов, водяных калориферов Greers. Сейчас мы войдем в здание, посмотрим, как устроено наше производство. Пошли. Сейчас я вам покажу несколько комплектующих, с которых собирается водяные колоритеры ДС, Вы убедитесь вы в их качестве и в их надежности. После приобретения данного оборудования будете довольны долгие-долгие годы от вложенных средств. Вот смотрим, видим. Это вот у нас вентилятор с крючат. Вот это у нас уже следующий этап. Собранный теплообменник с корпусом. Да? Алюминиевые ламели, медные трубы то есть у нас с вами получается медно-алюминиевый теплообмен при сборке у нас получается вот такая вот замечательная штука называемый тепловентилятор водяной, водяная пушка водяной колорит, как вам более удобный. Да? это наш бренд, о котором мы с вами рассказываем сегодня это непосредственно наша консоль, на которую вешается, данный колорифер вешается, кстати, очень удобно, вешается в разных абсолютно положениях, да? соответственно, можно вешать под углом на стену 90 градусов относительно пола, да, можно наклонять его таким образом, видите, она и сообразная у нас. То есть мы выбираем еще угол наклона, можем подвесить даже на потолок, но это крайний уже вариант для очень высоких помещений, с большими потолками, но тоже используется. Вот наше собранное изделие. Смотрите, такие у нас пластиковые жалюзи, которые мы можем отрегулировать да, Соответственно, под нужный направления потока воздуха. Регулируются они достаточно просто. Вот. Ну и соответственно надежно, потому что поток из этого оборудования идет достаточно мощный. Вот у нас как раз наш вентилятор, а вот это уже сердце непосредственно с теплообменником. Еще раз обращаю на вот этот вот корпус. Он очень интересный. Делан он из летана. Чуть-чуть мягкий. Вот прям буквально чуть-чуть ожимаю его пальцем. Вот по, отношению, по отношению к металлу он более долговечен. Естественно, нет никакой коррозии. Его легко мыть за ним удобно ухаживать. Ну, в общем-то, аппарат. Очень хороший. Тем более, повторюсь, сделано в России. 5 лет доранее. Замечательно. Рекомендую. Вот сейчас мы вскрыли водяной колоритор. 22.45. Вот так выглядит его упаковка. Посмотрите, толстый картон, очень хорошо упаковано. Доедет по всей России без переживаний. Все очень компактно упаковано. Это консоль, на которую крепится непосредственно сам водяной колорит. Да, вот он в собранном виде у нас. Вот такие у меня конечно, устройства, прямые подающие патрубки для прямой и обратно воды теплоснителе да, сделано все очень очень качественно смотрите это наша Россия наше производство теперь пару слов хотелось бы сказать про инструкцию посмотрите достаточно удобные очень хорошо написано ребят информативная, простите, запинаюсь немножко. инструкция с технической характеристиками, описание приборов, она универсальная инструкция, ей комплектуются абсолютно все изделия. Ну, не буду это все уже залистывать. То есть вот как раз система автоматики, включается, о которой мы с вами разговариваем, все схемы монтажные, все это проведены. личный ну, штатный дайте спокойно разберется, как это все сделать. Ну, и, соответственно, по-техническому обслуживанию такими вот, таким вот книжечками плетуются непосредственно наш пробовар.